Приветствую на канале Шарабара. Что ж, такое вот не совсем типичное, я бы сказал, видео для канала. Давайте уже расставим все точки над ее и завершим этот вековечный конфликт. Аминь. Погнали. Люди давно знают, что Земля круглая. И все же, даже в наше время, на планете довольно много людей, которые твердо уверены в том, что она не круглая. Итак, если вы столкнулись с таким человеком и он реально пытается убедить вас в том, что Земля плоская, то что можно ответить такому человеку? Давайте-ка разберемся. Но для начала, легкий такой экскурс в прошлое. Древности народы мира по-разному представляли то, как выглядит земля. Индусы изображали ее в виде полусферы, которая покоится на четырех слонах, стоящих на черепахе. Животных обивает кольцами черная тысячеголовая кобра Шеша. Головы змеи подпирают вселенную. Другие считали, что земля – это протяженная долина, вытянутая с севера на юг, которую с четырех сторон окружают горы. В представлении древних египтян оси земли – это гигантское золотое дерево вершина которого упирается в небо. Вавилоняне верили, что наш дом – это круглый остров, плавающий в воде. На западе острова стоит Вавилон. На востоке возвышаются горы, перебраться через которые невозможно. Китайцы думали, что наша планета – это плоский прямоугольник, над которым простирается выпуклое небо. Греки описывали Землю как диск, напоминающий щит воина. В центре же его – суша, омываемая океанами. Знаете, на самом деле я немного соврал. Вас же, противники круглой земли, ибо вы правы. Какой-то мере. На самом деле она не совсем круглая, а имеет форму эллипсоида, сплюснутого у полюсов. Но все же приблизительно можно считать, что она имеет форму шара. Все дело в том, что шар это форма, которая имеет наибольшую площадь поверхности при наименьшем объеме. Поэтому тела из одного материала, находящиеся в другой среде, принимают эту форму. Например, капля воды в воздухе или пузырек масла в воде. Все это связано с достижением наименьшей энергии тела. Шар это именно такая форма. Форма. внешние силы не могут сжать ее уменьшив энергию чтобы понять как наша планета приняла такую форму необходимо обратиться к процессу образования планет из протопланетных дисков ох как я делаю вид что разбираюсь это длительный процесс, длящийся миллионы лет. Смотрите, значит, вокруг ядра происходит постепенное нарастание слоев твердого вещества во всех направлениях. Ничто не препятствует этому росту, поэтому частицы распределяются равномерно по всей поверхности будущей планеты. И в конечном итоге формируют шар, на котором мы и живем. Короче... Так как планета Земля очень большая и сила тяжести у нее тоже велика, она притягивает все к центру. Эта сила и заставляет тело преобразовываться в шар. Такие дела. Что можно использовать для доказательства того, что Земля круглая? Начнем с Луны. Люди уже знают, надеюсь на этом, что Луна это не кусочек сыра и не какое-то там божество. А явление нашего спутника хорошо объясняет современная наука. Но древние греки понятия не имели, что это такое, и в поисках ответа сделали несколько проницательных наблюдений, которые позволили людям определить форму нашей планеты. Так Аристотель, он кстати сделал много наблюдений о сферической природе Земли, 200 с лишним тысячи лет назад, так вот, Аристотель заметил, что во время лунных затмений, когда орбита Земли помещает планету точно между Солнцем и Луной, тень на другой поверхности кругла. Эта тень и есть Земля. Отбрасываемая ей тень прямо указывает на сферическую форму планеты. Земля вращается, оказывается на одной линии с Луной и происходит затмение. Если ваш оппонент сомневается и в том, что Земля вращается, то эксперимент с маятником Фуко вам поможет. Но это не точно. Корабли и горизонт. Если вы недавно были в порту или просто прогуливались по пляжу, мало ли, вглядываясь в горизонт, вы могли заметить очень интересное явление. Приближающиеся корабли не просто появляются из горизонта, пом, материализовались. Наверное, как-то так это в плоском мире должно происходить. А скорее, выходит из моря. Причина того, что корабли буквально появляются, так вот выходит из волн, в том, что мир не плоский, а круглый. Пример попроще. Муравей. Представьте муравья, который идет по поверхности апельсина. Если смотреть на апельсин с близкого расстояния, нос к плоду, вы увидите, как тело муравья постепенно поднимается над горизонтом, ввиду кривизны поверхности апельсина. Если кто не понял, с планетой то же самое. Но идем дальше. Смена созвездий. Это наблюдение первым сделал, опять же, Аристотель, который объявил Землю круглой, наблюдая за сменой созвездий при пересечении экватора. Вернувшись из поездки в Египет, Аристотель заметил, что в Египте и на Кипре наблюдаются звезды, которых не видели в северных регионах. Это явление можно объяснить лишь тем, что люди смотрят на звезды с круглой поверхности. Аристотель продолжал и заявил, что сфера Земли небольших размеров, ведь в противном случае эффект такой легкой перемены местности не проявился бы так скоро. Чем дальше вы от экватора, тем далее известные созвездия уходят к горизонту, сменяясь другими звездами. Длина теней. Первым, кто вычислил окружность Земли, был греческий математик. Нет, не Аристотель, по имени Эрастофен. Он сравнил длину теней в день летнего солнцестояния в Сиене. Этот египетский город сейчас называется Асуан и расположение севернее Александрии. В полдень, когда солнце было прямо над Сиеной, теней не было. В Александрии палка, установленная на Земле, бросала тень. Эростофин понял, что если он знает угол тени и расстояние между городами, он может вычислить окружность земного шара. На плоской Земле не было бы никакой разницы между длиной и теней. Положение Солнца везде было бы одинаковым. Только шарообразность планеты объясняет, почему положение Солнца разное в двух городах, на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга. Чем выше, тем дальше. Ну, дальше видно. Стоя на плоском плато, вы смотрите в сторону горизонта от вас. Вы напрягаете свои глаза. Затем достаете любимый бинокль и смотрите через него, насколько могут видеть глаза с биноклем. Затем вы взбираетесь на ближайшее дерево. Чем выше, тем лучше. И главное тут не уронить бинокль. И вы снова смотрите в горизонт. Чем выше вы заберетесь, тем дальше будет видно. Обычно мы склонны связывать это с препятствиями на земле, когда за деревьями не видно леса. Но если вы будете стоять на идеально чистом плато, без каких-либо препятствий между вами и горизонтом, то вы увидели бы намного больше свысока, но, увы, не повезло, не фартануло. Кругосветное путешествие. Первое кругосветное путешествие совершил испанец Фернан Магеллан. Плавание продлилось 3 года. С 1519 по 22. Чтобы обогнуть земной шар, Магеллану потребовалось 5 судов, из которых 2 только вернулось, и 260 человек экипажа. Вернулось 18. К счастью, в наше время для того, чтобы убедиться, что Земля круглая, достаточно просто купить билет на самолет. Если вы когда-нибудь путешествовали самолетом, вы могли заметить кривизну горизонта Земли. Лучше всего ее видно в полете над океанами. Согласно статье Visual Discerning the Curvature of the Earth», My English is best. Опубликованная в журнале Applied Optics, кривая земли становится видна на высоте около 10 километров, при условии, что у наблюдателя есть обзор не менее 60 градусов. Из окна пассажирского авиалайнера обзор все-таки поменьше. Более отчетливо кривизна горизонта видна, если взлететь выше 15 километров. Самолет вполне может облететь земной шар без остановки. Кругосветные путешествия на самолетах выполнялись неоднократно. Но при этом почему-то самолет не обнаруживал никакого края земли. Мистика да и только. И кстати, если лететь, предположим, из Москвы в, ну скажем, Минск, и вы будете сидеть прямо у окошка, Которая касательно карты будет смотреть на юг То вы должны будете с легкостью, будь она плоской Увидеть как минимум черное море Или даже с очень хорошей оптикой пирамиды египетские Попробуйте увидеть С высоты где-то 10 километров вперед Жду фотоотчет А мы движемся дальше Давайте же посмотрим на другие планеты. Все планеты, все зараза планеты обладают схожими характеристиками. И было бы логично предположить, что если они все ведут себя определенным образом или демонстрируют конкретные свойства, то и наша такая же. Другими словами, если существует так много планет, которые образовались в разных местах и в разных условиях, но обладают схожими свойствами, вероятнее всего, чисто так подумать, что и наша планета будет таковой. Из наших наблюдений стало ясно, что планеты круглые. Нет никакой причины думать, что наша не будет такой же. В 1610 году Галилео Галилей наблюдал вращение спутников Юпитера. Он описал их как маленькие планеты, вращающиеся вокруг большой планеты. Данное наблюдение не понравилось церкви, поскольку бросало вызов геоцентрической модели, в которой все вертелось вокруг Земли. Это наблюдение показало также и то, что планеты Юпитер, Нептуна, позже и Венера сферически и вращаются вокруг Солнца. Кстати, часовые пояса. Когда в Москве 7 вечера, в Нью-Йорке полдень, а в Пекине полночь. В Австралии в это же время полвторого ночи. Вы можете посмотреть, сколько времени в любой точке мира и убедиться, что везде время суток свое. Этому есть только одно объяснение. Ага. Она круглая и вращается. На той стороне планеты, куда светит солнце, в данный момент день. Противоположная сторона земли темная и там ночь. Это и вынуждает нас использовать часовые пояса. Даже если представить, что солнце это направленный прожектор, который курсирует над плоской землей, мы бы тогда не имели четкого дня и ночи. Мы все равно наблюдали бы солнце, даже находясь в тени. Как можем видеть в театре светящий на сцену прожектор, находясь при этом в темном зале? Центр тяжести. Есть интересный факт о нашей массе. Она притягивает вещи. Сила притяжения, она же гравитация, между двумя объектами зависит от их массы и от расстояния между ними. Проще говоря, гравитация будет притягивать в сторону центра масс объектов. Чтобы найти центр массы, нужно изучить объект. Давайте представим, что у нас есть сфера. Ввиду ее формы, где бы вы ни стояли, под вами будет все то же количество сферы. Центр массы сферы находится в ее центре. То есть гравитация притягивает все, что на поверхности в направлении центра сферы, прямо вниз, независимо от местоположения объекта. Рассмотрим же плоскость. Центр массы плоскости находится в центре, поэтому сила гравитации будет притягивать все, что на поверхности к центру плоскости. Это значит, что если вы будете на краю плоскости, гравитация будет тянуть вас в сторону центра, а не вниз, как мы привыкли. Снимки из космоса. За последние 60 лет освоения космоса мы запустили много спутников, зондов и людей. Некоторые из них вернулись, некоторые продолжают оставаться на орбите и передавать прекрасные снимки на Землю. И на всех фотографиях Земля, сядьте поудобнее, вы не поверите, она круглая. И последнее, как всего одним словом разрушить всю плоскоземельщину. Октант. Если быть точнее... Созвездие Октант. Ни один плоскоземельчик не сможет расположить на воображаемом куполе созвездие Октант так, чтобы это одновременно согласовывалось с тем, как это созвездие видно с Земли и с теорией плоской Земли. Дело в том, что где бы вы ни находились в Южном полушарии, вы будете видеть это созвездие. Причем чем дальше на юг, тем выше в небе оно будет. Связано это с тем, что Октант лежит на оси вращения Земли, а одна из его звезд, сигма-октанта, является Южным она полярной звезды. Любые попытки разместить октант на воображаемом куполе так, чтобы он был виден везде в южных широтах, обречены на провал. Ведь он должен быть одновременно над каждой точкой южных широт сразу. Такая позиция октанта в ночном небе АТ отлично согласуется с научным представлением о Земле как о шаре и никак не согласуется с теорией плоской Земли. Конечно, разумеется, плоскоземельщики могут отреагировать на это, либо все отрицая, что нет никакого октанта, либо придумывая э, смехотворные объяснения вроде того, что над землей висит экран. Такое тоже есть, который показывает людям нужную картинку. Или что в глаз каждому человеку встроен микрочип, камера, который заставляет нас видеть октант там, где мы его видим, и все остальное тоже. И если так, то возможно все наше окружение это лишь матрица, иллюзия, виртуалка. Исходя из этого, можно сказать, что переубедить плоскоземельщиков все же не выйдет. Точнее, мало кого удастся. Вот подумайте, если вы не верующий, часто ли получается убедить верующего в том, что религия абсурдна и ненаучна? бывает бывает не спорю знаю получалось даже пару раз но в основном сомнительное дело да и кстати наоборот как часто атеисты становятся верующими а, не, опять же это бывает но редко да подобное случается с обеих сторон в итоге скажу так пытаться кого-то в чем-то переубедить зачастую это пустая трата времени и нервов если такие убеждения человека лично вам не мешают никак то какая вам к черту разница во что он верит а если вам насильно пытаются навязать свою точку зрения, то просто уйдите и не тратьте свои нервы на такого человека. Да и время тоже. Ваше время кудаться ценнее, чем человек, который брызжет слюной, пытаясь вам что-то доказать. Займитесь лучше чем-то более для себя полезным. Что ж, немножко посмеялись и ладно. На сим позвольте откланяться, ставь, жми, пиши, подписывайся, делись, в общем все как обычно, а я полетел.